Ностальгия. Чувство, возникающее при виде того или иного явления или объекта, с которым у человека связано прошлое, и вызывающее теплые воспоминания, греющие душу. Это может быть что угодно. Например, деревня, в которой вы проводили каждое лето, будучи мелким. Или первая книга, оказавшая на вас несгладимое впечатление. Также поводом для ностальгии может быть любой фильм, засматриваемый до дыр, когда-то давно. У меня же это чувство не сильно обострено в связи с травмой головы, из-за которой моя память работает хрен пойми как. Однако даже я иногда ностальгирую. Бывает, с удовольствием пересматриваю кино, которое я когда-то смотрел и которое мне понравилось, а также играю в игры, которые я тогда любил и по каким-то причинам люблю до сих пор. При этом эти игры не всегда могут быть хорошими. Такой оказалась и сегодняшняя игра. Всем привет, с вами Хэмилтон, и это мой реквием по былому. А именно, по игре Человек-паук 2 для персональных компьютеров. Чувствуете иронию? Новое шоу на канале открывает продукт, который не обматерил только ленивый, потому что это, с вашего позволения, игра стала для ПК-бояр самой гнилой подставой, когда-либо прилетавшей от игроделов. До прошлогоднего лутбоксовского скандала, конечно. Чтобы вы понимали, вот во что играли все фанаты Паутина Голового на приставках того времени. Вот во что играли мы, у кого в 2004 году не было никакой приставки. Но обо всем по порядку. Итак, на воображаемом дворе жаркое лето 2004 года. На экраны только-только вышел новый фильм про Человека-паука, ставший продолжением первой части, вышедшей двумя годами ранее. Помню, тогда по телевизору крутили рекламу миринды, при которой требовалось найти крышки со специальными символами, сдав которые в центр выдачи призов можно было либо получить путевку на посещение кинопарка студии Universal, что странно, ибо Паука снимала Коламбия, а также получить крутой рюкзак, якобы со всяким стафом типа игрушечных веб-шутеров и маски паучка. Так или иначе, а мой семилетний мозг был не просто вовлечен в процесс добывания злосчастных крышек, а буквально плавал в этой чертовой миринде. Однако я не получил ни рюкзак, ни путевку, а только ненависть миринди как напитку, но об этом лучше вообще не вспоминать. Спустя месяц после премьеры фильма выходит одноименная игра, ибо тогда было нормой делать игры по фильмам, и некоторые выходили очень даже неплохими. Разработкой командовала известная студия Rearch, которые подарили несколько игр как про паучка, последняя из которых стала паутина теней, так и про похождения бравых солдат с пуколками. И тут возникает резонный вопрос. Почему все владельцы консолей того поколения имели возможность окунуться в мир одной из лучших игр про Человека-паука в истории, а владельцы компьютеров получили эту отрыжку? Jump. А все очень просто, на самом деле. не стали заниматься портированием второго паука на ПК, а посему разработкой занялась другая студия — The Fizz Factor, подарившая миру такие... порты. Как порт игры Хобби 2003 года на тот же ПК, порты игр Легенда Аспайра, Вечная ночь 2007 года, Приключения Деспера 2008 года для Nintendo DS и игра про губку Боба, название которой мне было сложно переводить, а Google бабы мне пользоваться влом, потому я оставлю вам только ее название и дату выхода. Эта игра, кстати, тоже была портирована на Nintendo DS. А теперь я повторю вопрос. Чувствуете подвох? Объясню. Видите ли? Я считаю, что студия, которая уже зарекомендовала себя как та, что может портировать игры, пусть она и сделала только один порт на это время, причем не очень успешной игры, не должна, внимание, делать игру, за которую отвечает издатель, имеющий уже готовый и весьма неплохой продукт, с нуля. То есть серьезно, я вообще понятия не имею, как у них появилась смысл сделать именно так. Типа, хм, у нас есть отличная игра про человека-паука по новому фильму, но ее некому портировать. А давайте наймем стороннюю фирму для создания новой игры! А спустя пару дней после релиза такие... Что? Эта студия уже делала порты? Потому мы могли не заморачиваться и портировать эту игру? Ну, сорян. Знаете, у меня нет как таковых причин гореть с этого. Потому что я не играл у второго Человека-паука на второй плойке. Я просто не знаком с этой игрой как рядовой игрок. А знаком скорее как человек, который спустя кучу лет узнал, что такая игра была... И она намного лучше того, во что играл тогдашний я. Но осознание того, что издатель мог сделать нормальный порт во всех смыслах неплохой игры и нисарь в душу потенциальным потребителям, полностью меня обескураживает. Теперь, когда даже самый тупой человек на земле допер, что мне не с чем сравнивать игру, на которую будет сделан обзор, я добавлю еще кое-что. Я настолько в свое время затрачивал эту игру, что в какой-то момент она мне попросту надоела. Я прошел ее как минимум больше полутора десятка раз. И я не шучу. Я помню почти все о том, что, где и как в этой игре. И поэтому этот обзор будет самым детальным из всех обзоров, что я когда-либо делал. Собственно, давайте приступим к нему. А то предисловие слегка затянулось. Первое, о чем стоит поговорить, это сюжет, который, как и все остальное в этой игре, не является чем-то сверхвыдающимся. Он просто следует событиям фильма, отвлекаясь на сторонние события, заменяющие собой беззастрадание из оригинального фильма, когда у Паркера пропали способности, и тот стал обычным парнишкой-паучишкой. без переставки «Паучишка». Так вот, по сюжету игры Питер Паркер, а.к. «Человек-паук» знакомится с Ото Октавиусом, одним из выдающихся ученых современности, который хотел провести эксперимент, способный превратить Манхэттен в кучку радиоактивного пепла. Однако Паук его останавливает. И знаете нам не показывает этих событий. То есть катсцена, которая как бы готовит нас к тому, что мы сейчас будем спасать город от ядерного постапокалипсиса, прерывается приветствием от Брюса Кэмпбелла и обучением местной игровой механики, к которой мы и перейдем чутка позже. Hey there, так вот, события игры начинается с того, что из тюрьмы сбегает носорог, которого членовек ПУК. Чемля? Так вот, События игры начинаются с того, что из тюрьмы сбегает Носорог, которого членовек Пук помогает поймать. Однако разблочевавшийся в итоге Носорог влетает башкой в рекламный столб на заправке, с чем провоцирует взрыв Оной, и вот отбрасывает к хренам собачьим, после чего его покалеченное тело подбирает док Кок, и оба исчезают. Мы, конечно же, тушим пожар, а затем летим на всех парах в банк тетушки Мэй, потому что наш протоконист – образцовый племянник. Пока Питер уходит отлить, на банк нападает «Кто бы вы думали?» Конечно же доктор Сеседкок с бандой подручных, И ему нужны средства на покупку необходимых материалов, чтобы снова провести свой взрывной эксперимент. Однако паучишка и тут успевает ему насолить, освобождая тетушку Мэй и охрану, а также мутузя преступников. Док хуй враток? Док хуй враток, как побитая сучка, сбегает из банка, а тети берут заложники местной гопники. И нет, чтобы дать по газам и свалить оттуда поскорее. Кни ней со скоростью уливки в брачный период, что позволяет нашему великому и могучему нагнать их и освободить тетушку, после чего оставляет ее около банка и валит на всех парах. На свидание с Мэри Джейн. Однако вот незадача: машину Мэри Джейн угнали. а посему паучок должен вернуть ее и наказать обидчиков, которыми, как оказывается, руководит пума и которая озвучивает одну неоспоримую истину о том, что местный паук — идиот, и тот повелся на банальный угон и угодил прямо в ловушку. Однако паук раскидывает всех недругов и после непродолжительной стычки с пумой отправляется в погоню за ним, которая приводит их на местную стройку. Оказавшись в итоге внутри строительного лифта, служащего местной ареной для двух гладиаторов, паук вступает в конфронтацию с пумой, естественно побеждает, и оказывается, что Спайди не просто идиот, а космический, Потому что Пума-то на самом деле отвлекал его, чтобы никто не помешал Октопосу захватить Мэри Джейн в заложники. Испачкавши в Пуми своей белой жидкостью, Паркер звонит М Джей. И как раз в этот момент Октопос ворует ее. Посреди бела дня, да. Действительно, никто же не заметит странного чувака с четырьмя механическими щупальцами, разгуливающим по городу и ворующим девушек. Так или иначе, а пауку приходится возвращаться обратно к месту, где он кинул Мэри Джейн. Как вдруг со стороны Аскорпа раздается взрыв! Прибыв на место, паук видит старые добрые серые минивены и бандитов. А значит, октопус внутри. Паук отправляется по его следу, попутно освобождая заложников и ученых, которые помогают пауку попасть в другие части здания. Поднявшись на самый верх, мы встречаем... Носорога! Вот это неожиданность! Пошутив и подразнив носорога, попутно заворозив того в криокамере, Паркер выбирается на крышу. Но попав на нее, он видит нечто... Странное. Здание целыми кусками, как будто выдернутое из земли, парят в воздухе. Но все проясняется, когда с пауком начинает говорить Мистерио, который измутил всю ее иллюзию с Джеком и роботами. Побегав и поломав тут и там генераторы, попитывающие роботоспособность иллюзии, паук настигает Мистерио, который ну ни разу не, числая, не. Статуи и гигантский робот, похожий на него, об этом уж точно не говорят. Да. Одолев Мистерио, мы узнаем о том, что паук теперь еще и идет иллюзионный, потому что и Мистерио просто отвлекал паука от погони за ктопосом. Однако, получив по своему аквариуму, Мистерио сливает планы Октопуса и его текущее местонахождение – железнодорожный вокзал. После непродолжительной погони на поезде, на которой паук еле-еле успевает, он оказывается на складе за городом, охраняемым бандитами. Здесь же высадился и Октопус, который уже собирается провести свой эксперимент. Пробравшись его логово, мы освобождаем Мэри Джейн, побеждаем Октавиуса, говариваем его остановить свою машину, а сами убираемся с Энджей. Все, Это конец истории! Если вы думаете, что я чего-то не договариваю, опуская важные составляющие под видом не особо важных, вы не правы, и доказательством этого служит продолжительность игры. Знаете, за сколько ее можно пройти, если особо постараться? За час! Даже в последнем соньке, который в Forces, геймплея больше, при этом многие жалуются на то, что там до хрена ненужного контента и растянутые кат-сцены, а общее прохождение всей кампании и дополнение составляет полтора часа. Ну, раз уж речь пошла о геймплее, Нему и, и перейдем. Управление для компьютера пристандартнейшее, с исключением одной маленькой детали. Все действия, кроме движения с помощью клавиатуры, игрок будет выполнять, наводя курсор, находящийся в центре экрана, на цель. Неважно, что игрок хочет сделать. Открыть дверь, прилепиться к стене, связать врага паутины и дать ему люлей, или выстрелить паутиной по турели. О полетах на паутине я вообще молчу, либо чтобы ее реализовать, игрок должен навести курсор, внимание, на висящую в воздухе паутину. Конечно, в этом нет ничего такого, паук хотя бы за воздух не цепляется, как было в обоих пауках 2000-го или в Spider-Man The Movie, но по сравнению с тем же пауком со второго playstation это кажется детским садом колокольчик, ей-богу. Также Паркер способен уклоняться во время стычек при нажатии пробела, и при нажатии него же, находясь на стене, камера повернется на 180 градусов и станет возможным, например, прицепиться на другую стену или зависящую паутину. Есть в игре и QuickTime венты, состоящие по большей части в нажимании необходимых кнопок на клавиатуре. И если я скажу вам, что это реализовано нормально, то я буду прав и не прав одновременно, потому что в быстром нажатии кнопок влево и, в моем случае, пробел особой тяготы не доставляет. В целом, про геймплей рассказывать больше и нечего, от чего мы переходим к остальным частям игры. Начнем с мира. Скажу только одно – это самая убогая попытка в открытый мир. По сути, у здешнего Нью-Йорка четыре основных локации – Даунтаун, Бронкс, Мидтаун и Стройка, однако путь туда называется «Хрустальной башней» или «Кристальный». И по сути, заниматься здесь нечем кроме как искать экзотических пауков или искать сбежавших из тюрьмы бандитов, а также собирать кружочки с пауком на время или летать через кольца на то же время, учитывая то, что по сути вы просто перемещаетесь от паутины к паутине, в чем челленджа-то и нет. Зато разработчики попытались наполнить это подобие мира неписями, при столкновении с которыми они скажут какую-нибудь из трех скриптовых фраз, причем одинаковых как у женщин, так и у мужчин. Why don't you go get a real job? Вообще, что касается бесполезности и ненужности, то к этим словам можно отнести множество деталей игры. Например, на уровне в банке у нас есть возможность побегать по офисам и освободить заложников, попутно дав люлей местным бадюкам. А так оно просто не нужно, потому что уровень можно спокойно пройти и без лазаний по вентиляции и освобождении заложников. В иллюзии Мистерио можно, например, забить на противников и тупо улететь от них. В собирании всяческих коллектаблсов тоже нет особого смысла, потому что их собирательство не дает игроку ничего. Прокачки в игре все равно нет, да и особо-то она не нужна, потому что все без исключения противники убиваются с пары-тройки ударов. А в супер-режиме, при котором паук начинает светиться, как новогодняя елка, а в руках у него крутятся пропеллеры вентиляторов, он даже огромных бугаев убивает с одной тычки. Тем же боссом снимает достаточно хп с одного удара. Особо нужны были и бомбы в здании Скорб, потому что кроме напивания темы Паучка из оригинального сериала 60-х, они особой пользы не несут, только растягивают геймплей. Графин для 2004 года, конечно, слабоват. На уровне графики какой-нибудь Сан-Андрес или, не знаю, второго Симса. При этом можно было бы назвать проработку местных локаций вполне неплохой. Она не особо красочная, но интересная, в отличие от однотипных болванчиков-неписей. О модельках Мэри Джейн или Тетушки Мэй я вообще молчу. Что до звука игры, то тут лично я считаю все более-менее нормально. Темы главкадов сделаны неплохо, при битве со всякими мордоворотами и роботами тоже звучат неплохие треки, да и заглавная тема, которая звучит в заставки с ворованными кадрами из первого и второго паука для приставок, звучит вполне. Музыку для игры писали Майкл Макуишин и Лолита ритманис работавшие над соутреками к таким культовым штукам, как «Бэтмен ДАС», «Бэтмен Будущего», «Бига Справедливости» и много еще чего, связанного с DC. последних их работы можно было слышать убийственные шутки, кстати. А ту самую музыкальную композицию в титрах, которая «Damn From Spider-Man», исполнила группа The Distillers, которые переработали свою песню «Beat You Hard Out». Что до озвучки, то они умудрились затащить из фильма по сути всех основных персонажей, сыдействовавших в игре. Кроме Тити Мей, ее голос мне просто неизвестен, в озвучке приняли участие Тоби Макгуайр, Кирстен Данст и Альфред Моллина, которые и сыграли в одноименном фильме соответствующие роли. Также, как я уже говорил, в самом начале с игроком общается Брюс Кэмпбелл. Как они смогли притянуть их в озвучку этой игры, непонятно. Хотя, если они просто выбрали их фразы из версии для PlayStation 2, я не удивлюсь. Здесь уместно было бы ставить пару слов о русской локализации, которую я лично считаю не очень плохой. Однако, если у вас есть возможность поиграть в английскую версию, без перевода текста и озвучки персонажей, то смело играйте в нее. Что же мы имеем в итоге? В итоге мы имеем игру, которую обрыгали абсолютно все. Игру, где разработчики пытались что-то сделать, но ввиду неизвестных никому обстоятельств что-то не было доделано что-то было просто не сделано, а что-то сделано отвратительно. Игра была сильно раскритикована, поэтому оценка выше 50% или 5 из 10 нигде не поднималась, на том же критики у игры стоят 42 балла. При этом, если почитать форумы и отзывы об игре, многие признают эту игру, пусть турбо-легкую, быструю, но веселую для первого раза, хоть и как замену чего-то, о чем мечтали все геймеры этого времени. Что думаю об игре лично я? Ну. Я бывает ради фана, иногда качаю ее. Прохожу, а потом дропаю, переполненный приятным чувством ностальгии. Все-таки для меня это та игра, которая не давала скучать от мне 7 или 8-летнему. При этом я признаю, что эта игра по сути говно. Но пусть поднимет руку тот, кто ни разу в жизни, играя в эту игру осознанно, не испытывал удовольствия. Ой, знаете что? Идите-ка вы на...